Что за хрен стоит такой, такой стрёмный? Всем хай, с вами Юджин и друзья, на фоне волны впечатлений, полученных от Fears to Fathom, мы с вами будем играть сегодня в новую игру под названием The Closing Shift. И... просто не знаю, даже нет смысла что-то говорить, эта игра будет криповой, это гарантированно. Мы играем с вами девушкой, о нет, японской девушкой. Я опоздаю на работу. А мне нужно уже спуститься и сесть в машину Это, знаете, такая маленькая квартирка Маленькая японская квартирка Боже мой, боже мой, посмотрите, как мало места А здесь, да, сразу Это типа ванная-душ Минимальный потолок Прям под... Вот сюда упирается И это кухня получается Знаете, в этом есть какой-то шаром. Я бы хотел пожить в такой квартире Все, покинуть апартаменты Я вообще хочу пожить в Токио Из-за здесь мы сейчас находимся или нет Красиво есть какой-то свой прикол в этом всем. Ладно, давайте, побежим. Мы не должны опаздывать на работу. Ой, все мокрые, судя по всему, был дождь только что. Откуда. А отсюда музыка идет. Почему так безлюдно? Где все? У нас будет ночная смена. Получается, мы единственные, кто сейчас на улицу вышел, чтобы идти работать. Так, а как там зайти в машину? Зоп! Ты всегда здесь был? Человек? А что с тобой? Что ты так странно себя ведешь? Парень что-то ищет. Что вы ищете, молодой человек? Свой рассудок? Ладно. Я не знаю, что мне надо делать. Погодите! Чей-то телефон. Алло. Это чувак ищет телефон. Вот твой телефон. А ты не думал походить, не знаю, по местности посмотреть? И не просто в одном месте стоять и крутиться, как идиот. Простите. Эй, простите. Эй, э, вы ищете что-то? Вот я нашла телефон. Отдай мне это. А спасибо. Вот а? Все, можно ехать. Вот, это наша кафешка. Типа Starbucks, только хомякбакс. Э, белкабакс. Заходим в белкабакс. Что нам нужно сделать в первую очередь? Наверное, открыть кассу. Заходим. Надо убрать мои вещи и поговорить с Симпаем. Вот, Симпай! Привет, извини, я опоздала. Будь осторожна, в следующий раз мне придется сказать начальству. Э, мне очень жаль. Я буду аккуратно. Быть аккуратно недостаточно. Скажи мне, что ты не опоздаешь больше. Ты понимаешь? Да, я, я, сар, я понимаю, никогда больше не опоздаю. Ты также за парола заказа, не так ли? Если какие-то проблемы с заказом. Там есть небольшой туториал, э, видосы, короче, видеоуроки для тебя. Так что пойди посмотри. Хорошо, я посмотрю. О, и еще одно. Убедись, что ты оставил телефон в ящичке. Чтобы ты никому не писал во время работы. Да, сэр. Хорошо, мы поговорили. И теперь надо, да, в шкафчике оставить, положить. Все, есть. О, ты кто? Но только что был здесь. Симпай, как это ты сделал? Куда ты делся? Вот тут он уехал! Стой, ты бросаешь меня. Не... Здесь никого нету. В этой машине никого нету. <свист> Что? Человек! <свист> И необычно так. Работник э, кафешки заходит через главный вход для посетителей. Стоп, я еще не успел посмотреть свои видеоуроки. Я не знаю, как ваш заказ принять. Что хотите? А, вы сказали чиллэ с кофе? Я никогда не был в этих э, понтовых заведениях раньше. Мне нелегко как-то здесь. Что-то странное в этом месте. Моя дочь вроде как фанатеет от этого места. И поэтому я здесь. Однако, я оставлю напитки для вас. О, я бы взял два напитка. Вы хотите латы или кофе? О, будет отлично. Лично. Здесь очень некомфортно. И тем не менее, как у вас может быть такой большой ценник на все? Взять э, стаканчик, куда-то поставить надо. Сейчас мы разберемся. Вот, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, все будет. Вот, заблендерили. Но там ничего нету, правда. Это кафе на воображение, понимаете? Вот так. Так надо было? Хорошо, бобочка, вот сюда еще поставить. Я не знаю. Игра предлагает мне выбросить все, что у меня в руках. Давайте выбросим. Да, мы выбросили все. Сыпем пудру всякую. Можно сиропчика. От, от, от, от. Все по чуть-чуть, все по чуть-чуть. Вот, мне кажется, получается что-то. Э, давайте теперь закроем. А! Все, можно теперь подавать. На! Ну, ладно, видимо, нужно еще сделать. Ставим. Потом пудру, всякую, сиропчики, и закрываем крышкой. Есть! Готов подаваться. Пожалуйста. Куда делалось? Все. Вот. Что теперь надо? Трубочку? Так, знаете что? Подождите секундочку. Мне надо посмотреть пару обучающих видосов. Горячие напитки. Ставим, смотрим. Итак. Вот мы получили заказ. Мы такие Идем. Кто-то просто записал свой летсплей. Ага. Делаем кофе, ставим сюда, потом молоко наливаем. Mm -hmm. Так делается лата у нас. И просто отдаем. А, надо налепить, получается, стикер, да? На стакан. я готова обслужить вас. <laughs> вот это все было просто шутка. Что ж, давайте, это кофе диспенсер. И это кофе диспенсер. Окей. Вот поставим стакан сюда и стакан сюда. Теперь нам нужно поставить вот этот э, молочник. Теперь, наверное, возьмем это молоко и кофе нальем. Получилось? Налить! Все, я налил. Есть! Значит, мы теперь можем взять и сюда вот крышечку. И взять сюда вот и еще одну крышечку. О, погодите. Погодите, нет, нет, нет, нет. Вот, стаканчик. Закрываем. Есть! Один латы, Один кофе. Почему? Ставься! Ставься стакан. Он не ставится, сэр. Я не знаю, что происходит здесь. Аномальная кофейня. Может, вам льда еще? Выкинем его. Может быть, стикер нужно наклеить? Погодите, вот у меня стикер есть. Стикер кофе. А, все, я отдал. Я отдал, видимо, забыл лед свой. Каким-то образом, короче, я наклеил, видимо, стикер. И все, Это тогда понял, что это его заказ. И он сразу прям отсюда его аж взял. За стойку зашел. Ни хрена себе он стартанул. Ему настолько неприятно здесь находиться. Вот, кто-то еще. Офигеть, они скоростные здесь. Здравствуйте, что вам, у вас с подбородком? Я не хочу спрашивать. Но я спросил, поэтому что у вас с подбородком? Давай, женщина, говорит, Ее зовут Саран. Вы слышали новости? Говорят, здесь появился какой-то маньяк-преследователь. Это страшно. Э, девушка, как я, такая симпатичная, особенно с таким подбородком. Мне нужно быть осторожны. Все парни их, все время на меня пялятся. И ты будь осторожна. Хотя ты страшно с таким нормальным подбородком. Ну, тебе не нужно э, волноваться настолько, как мне. Но все-таки э, приглядывай за собой, будь осторожна. Пожалуйста, темная мока. Чип чилопи чо пипипили все я не знаю что это такое так давайте посмотрим у нас тут есть таблица где все ингредиенты указаны итак горячее Латте, green tea white milk чоколад чип чила пучино чила пучино чоколад чип чила вот он слушай это прям как скороговорка чоколад чип чила пучино чип чила пучино чоколад чип чила прекрасно сказал итак блендер, ice coffee milk Chocolate sauce and cocoa powder. Первое. Нужно лед размолоть. Окей. Берем лед. Высыпали. Ставим в блендер. Разламываем. Потом мы заливаем кофе и молоко. Ставим кофе. А молоко должно быть просто молоко или. Вот. Непонятно. Это получилось? Нет. Еще рано. Значит, ставим стакан. Сюда нужно молочко. Его надо костер. О, да. Добавляем в кофе. Добавили. Берем лед. Мы еще не добавили пока что. Окей. Чоколад-соус и какао-паудер. Быстрей. Насыпали. Теперь ставим сюда стакан. Чоколад-соус. Шоколадный сиропчик. Добыли. Вот блендер мы ставим. Стой! Не делайся еще! Вот, насыпали. Снова мы его что-то там перемололи. Вы там не устали ждать? Надеюсь, нет. Значит, крышечкой накрыть и стикер наклеить. А, неправильно. Что-то мы не так сделали. Вот, наконец-таки. Есть. Переставим стакан. И теперь надо этот лед налить. Они сыпятся. Что за фигня? Ладно, игра, ты вынуждаешь меня посмотреть туториалы. Итак. Холодные напитки. Давай. Мы берем... А, стакан для холодных напитков. А -а -а, черт. Извините, пожалуйста. Мне придется это выбросить. Стакан же, господи, наливайся кофе. У меня сегодня плохое настроение. Не смотри на меня так со своим подбородком. Закрываем все крышечкой и клеим этот долбанный стикер. Есть! Все, вали. А, фу, я думал, она хочет к машине через улицу. Так, какой-то человек пришел, потому что все больше и больше людей. У нас аншлаг, кафешка процветает. Что это за отряд пришел из Северной Кореи, <свы> как будто бы все. Чего вам надо? Я не успеваю тут всех. Пожалуйста, матча кейк. Не пихайтесь. Пожалуйста, соленую карамельную моку. Тогда я буду матча келопучино. Вы всегда не допивайте свои напитки. Давайте э, поделимся. Да, давайте так. Один тыквенный пирог. Я думаю, возьму что-нибудь тоже поесть. Вы заказывайте первыми. Я буду эм, какао. Горячий какао? Ты серьезно? Вы можете уже определиться с заказами, я все забыл. А у меня нет сейчас денег. И это просто развернутся и уйдут. Тебе это надо было сказать в первую очередь. Пойдемте, я куплю только один. Что ты хочешь попить? Да, но... Просто скажи это, у него есть деньги. Но... Дело не в этом. Все в порядке. Правда, вот я хочу белый мокко. Хорошо, какую-нибудь еду? Не, просто напиток. Оп. Боже мой, давайте закажем еду. Но я. О, хорошо, американские вафли. <свят> вафли? А, спасибо вам обоим. <свят> что это за диалог? Эй, что ты смотришь? Ты слышал этот шум? Шум? Какой шум? Я ничего не слышал тоже. Скорее всего, это ничего. Это, наверное, твое воображение. Это постоянно происходит от вре время от времени. <свят> Сестра, я сделал свой выбор. Яблочный пирог И это все? Надеюсь Да, это все Женщина допила свою штуку, ушла Будь осторожна там а, Нам надо выбрать что-то Давайте выберем вот это Я думаю, ты неправильно наш заказ приняла Ну, в следующий раз повезет Что? Я, я неправильно, в общем, заказ, да? Ну, естественно Сколько тут их? Два, три, 4, 5, шесть, семь Охренели Это я буду всю игру этим заниматься? Поставил сюда Лед насыпал в Блендер вот! Осталось только впендюрить нужный стикер. Есть! Так, ты получила свое. Не все она получила, кажется. Что-то она еще хочет. Мачо чифон кейк. А, сладости хочешь, да? Вот он. Куда его поставить? На тарелку, судя по всему, да? Надо на какую-нибудь тарелку его пендюрить. А у нас есть вообще тарелки? А, вот сюда. Вот. Бери. Вот. Это твое. Ты можешь валить теперь. Валим Ладно, следующий. Белая моча. Хорошо. White chocolate pudding. А тебя поставили так вот. Вверх закрыли. Оно? А! Забирай. Следующий заказ. Pumpkin cake. Pumpkin cake есть. Налепили, отдали. Мока соленая карамель. У меня пожарная тревога. Целый день так. Целый день учебная пожарная тревога, блин. Знаете, чему она меня научила? Потому что я больше не верю пожарным тревогам. Закрываем. Вот так. Ставим. Берем этот гребаный стикер, клеим. Неправильно. Хрен ли тебе не нравится? Что тебе не нравится? Ты. Хорошо, давайте вафли дадим, что ли. <свы> я, я уж не знаю. Вот, вафли американские сюда ставим. Хорошо, этот ты забрала. Почему-то вот это никак не делается. Я не знаю. Я уже ничего не знаю в этой жизни. Я просто поставлю сюда. И посмотри, что еще есть. Американский яблочный пирог. Американский яблочный пирог, все, забирай. И теперь самое страшное. Я не знаю, как вам помочь, друзья. Мне говорят, что это неправильно неправильно. Я не буду вас обслуживать. Все, заведение закрыто. Клянусь белкой. Я сбегусь через черный вход просто. Нет. О, и смотри, какие-то предметы еще могу взять. Швабра. Я что-то уже буду убираться еще здесь. Все, мы закрываемся. У меня уборка. Плевать на то, что у меня уборка. Раз тебе не нравится этот напиток, смотри, что я с ним сделаю. Смотри, смотри, а? Смотри. Вот сюда он пойдет. Смена окончена. Пошли нахрен. Погодите. Карамельный соус и карамельный сироп. А что тут надо? Карамельный сироп. Все это время я хреначил туда карамельный соус. Кто закрыл дверь? Кто закрыл? Кто из вас, уродов, только что подошел, зашел вот сюда за стойку и закрыл мне дверь? Кто? Это ты, да? твой взгляд. Смотрите, а? Блин. А -а -а. Все, я, я, я понял, что нужно делать. Наконец-таки, наконец-таки мы сделаем прекрасный напиток. Вставляй сюда, вот так, карамельный сироп и э -э миндальный тоже. Потом... А, да еще молоко надо забабахать тебе. Сейчас мы его нагреем. Все готово. Хоп! Бац! траля -ля -ля и стикер на клейте. Вот все. Свобода. Они свободны, и я свободен. свободен. Все. Валите. Вы всегда ходите вот, вот в таком порядке, да? Вот. Еще кто-то приехал. А меня типа нету. А меня типа нету. Бу! Извините, сэр. Вот мой заказ. Туалетный. А. Сейчас погодите, вот. Латы, лат он хочет, <смех> думал ты что-то туалетное хочешь, ну не знаю что там под пальто твоим, еще те извращенцы у нас в Японии живут, поэтому я не удивился бы, если там что-то туалетное реально, так он просто хочет латы, латы. ну латы это легко, так, а... он очень странно себя ведет, я боюсь, что когда я не буду на него смотреть, он будет делать что-то с собой, глядя на меня и на мои прелести. А я симпатичная девушка. Не такая симпатичная, конечно, как тот э, монстр, который пришел. и стоишь нормально все, не, не рыпаешься. Надеюсь, все окей. Но если ты ничего не придумал. Все? Что? Эй! Началось. Маньячество началось. Я частный детектив. Вы ничего подозрительного не видели в округе? Я не знаю, я не знаю. Очень много странных людей пришло ко мне сегодня. Все подряд, и ты в том числе. Было множество сообщений о том, что людей домогались. И я подумал, может быть, ты единственный, до да, кого не домогались? Если ты что-нибудь видела в этом э, магазине, это кафешка вообще-то. Позвони мне, если что-нибудь э, случится. Что угодно, просто звони. Просто позвони мне, пожалуйста, я одинок. Постарайтесь закрываться пораньше, если э, не хотите попасть в неприятности. Что такое? Протрите пол пять раз. А, вот, говна, блин, намутили здесь. Давай, протирай, протирай. Отлично. А, а от хорошо. Наблевали прямо здесь. Никто на меня не смотрит. А, вот. Тут же никого не было. Никого же не было здесь. Откуда говно такое? Это, наверное, за день. Я же только на ночную смену пришла. За ночную смену платят больше. Поэтому я и устроилась. Мне нужны деньги. Знаете, что швабра, это не просто швабра, но еще и прекрасное оружие. Что я должна сделать? Знаю, что я буду сделать. Я думаю, делать все в том, что просто счетчики вырубило. Да. А, все. Что это? Молоко. Я Тени. Тени молока. Просто, которая летала сама по себе. Молоко. Кто-то разбрасывает молоко. Оно исчезло. Я его не поднимал. Оно, оно было здесь, но исчезло. Выбросить, подожди. А это какое-то странное молоко. Оно без э, какого-то рисунка на этикетке. Что это? Спилд милк. А, нет, вот, есть. Этикетка, все окей. Ладно, я не знаю. Задачи, какая задача? Столы, может, протереть нужно? Я не знаю, что нужно. Смотрите, все молоко исчезло. Этот маньяк, сумасшедший психопат, хочет... Хочет все молоко мою остырить. Хорошо, мы подняли. А, вот, мы поставили. Ставим. Ставим. Кат-сцена! 11.15. Хорошо, еще даже не полночь. У меня почему-то мурашки пошли. Кат-сцена. Ни хрена себе. Или мы играем? Нет, мы не играем. Что это за место? Мы дома. Все? Или, или чё? Или снова на работу? А, получается второй день. Нифига себе! Ладно, идем. Господи, как же мои дни похожи один на другой. Я устала от такой жизни. Вот бы что-нибудь захватывающее случилось. Как было бы здорово. Внезапный всплеск эмоций, яркие чувства. Я хочу это испытать. Но нет, всего лишь скучная работа. Так, где наш менеджер? Сэр? Так, поговорить с симпаем, но Симпай нет, Симпай, Симпай. А, ты здесь? Эй, серьезно? Ты снова опоздала? Там человек, там человек сзади. Мы не можем устраивать сцену при клиенте. Какой стрёмный, какой стрёмный. Ой, я вслух это говорю, он, наверное, слышал. Ладно, хрен с ним с клиентом, да? Ты что, проспала? Э, э, прости меня, пожалуйста. Нет. Не надо мне тут своей кои простить, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты не опаздывала. Это второй раз. И, извиняюсь. Больше бы энтузиазма, вот бы что тебе надо. Как ты думаешь? Почему тебе не попросить свою мамочку, чтобы тебя будила? О, просто сквозь меня прошел. Ладно, я заслужил этого. Это что за хрен стоит такой стрёмный? Ну и, и ты тоже, урод омерзительно, правда Извините, пожалуйста, конечно У меня врожденная честность Ладно, что ты хочешь от меня? Вот мой заказ Что надо там тебе в твоем сраном заказе? Кофе тебе Что еще? Еще кофе Еще кофе Ты что, только кофе? А, нет, это разные. извини, один и тот же стикер смотрел Мне вот этот мужик напрягает Он смотрит на меня постоянно Хорошо, ладно, кофе, кофе, кофе, кофе, кофе Сделаем тебе сейчас, это очень просто Спасибо за простой заказ все, бери. Далее у нас что? American scone caramel toffee. Что? Что это вообще такое? Это, походу, какая-то еда. А, вот оно. Тип круассана. Кладись. Забирай. Дальше у нас American apple pie. Ой, как хорошо, когда... Не требует ничего особенного, только то, что достать можно с витрины сразу и отдать. Это самый удачный рабочий день в моей жизни. Вот такой вот этот парень напрягает, да и ты, если честно, тоже очень сильно. Американская вафля, ты очень любишь много сладкого, я смотрю. Но кто я такая, чтобы осуждать? Я видела себя в зеркало однажды. Было ужасно. Спорт, его в моей жизни не было. Все, уходи. И девочка. Спасибо большое. Mm -hmm. Ха -ха. Ты выглядишь впечатленный. Не надо ни Хонго-Зоху мне тут. Извини, я не хотела вас ни заху Я здесь живу уже больше 15 лет. Эй, девочка! Что-то не так с этим местом. Я и думаю, это потому, что э, я неиздешний. В этой кафейне что-то не так. Может быть, потому что тот парень. Я-то Для... видел, как он ушел. Для того, чего это как, как будто Бэтмен. Знаете, он сначала смотрел, он его видел. Потом отвернулся и такой раз. А там уже его нет. Все. И он сейчас в шоке. <гас> Смотри на него. <гас> я под подыгрываю, чтобы он себя не чувствовал неловко. <гас> я думаю, я это просто мое воображение. У меня богатое воображение. <гас> так или иначе, я опаздываю, так что мне пора. Пока. Он обернулся напоследок. Тот парень. Вон он! Ч тебе надо? Нож. Тут есть нож. Но есть горячий кофе, если что. Ты же не собираешься заходить сюда? Мы закрыты. Мы закрыты! Блин, мы открыты. Дверь открыта. Я вижу, открыта. Так. О, уже есть. Что, скажешь что-нибудь? Нет, он просто молча. Он просто молча. Он хочет, чтобы мы отвернулись. Он миллиард заказов нам дал, значит, ванила, капучино, просто молоко. Это он. Это он. Это он. Я все поняла. Я сейчас отвернусь, и ты воспользуешься этим, да? Ну, пользуйся уже быстрее. Ладно. Я не знаю, как тебе с этим помочь. Ну вот на. Как мне дать ему просто молоко? Извините, но мы так не делаем. У нас не продается молоко просто так. Иди в магазин продуктовый. Блин, может быть, ему надо просто вот взять вот так вот. Так вот. И за Молока налить? Что за стакан? Молоко. А, реально. Холодный. Поставить. Да, это то, что он хочет. Все? Пока, куда пошел? Куда пошел? На выход! Ой, я, я, я что делаю? Я, я набираю молока. Ой. Фух, ты меня напугал, ублюдошь! Вот ну, ты симпатичнее, чем тот парень. ты классненькая. У тебя есть... Ой. Извини, извини, извини. чувак. Все, ушел. Чё, говоришь, телефонный номер мой дать? Записывай. Иди на хрен Четыре цифры. А, так, э, ты, может быть, что-нибудь закажешь? А, Твое сердце. Погодите, может быть, это маньяк? Я думаю, я воспользуюсь вашей рекомендацией. Как вас зовут? Скажите мне ваше имя. Наша рекомендация будет двойной шоколадной капучино. А, понятно. Так, а какой ваш телефонный номер? Я настолько классно выгляжу, да? Я сам лишён слов. Я довольно-таки популярный. Тут. Теперь ваш звездный час. Так, э -э, дать ему фейковый телефонный номер. Если он сейчас наберет и сразу поймет, что это не мой номер. Что я ему скажу? Просто да, сменим тему. Э -э, двойной дабл чина тебе дать? что за настрой такой? Ты пожалеешь об этом? Я иду домой. Дом в ту сторону, ублюдок. Что? Что? Что ему надо? Ты что, хренил? Ой, он психует, психует. Первой жизни отказали. Ублюдыш. Посмотрелся всяких пикап-туториалов. Что-то, он нагадил везде? Что? Везде все в срань какую-то унесло. О! Откуда весь этот мусор? Его не было здесь. Кто это едет? Фургон! Как мне не нравится вот это вот все. Что за хрень? Я не могу думать о мусоре, пока этот фургон, этот вздрюх мобиль. Здесь. Мы можем взять? Да, все сразу. Хорошо, надо где-то выбросить. Где мусорка? Вот. Все? Закрыть. Окей, мы это сделали. Мы это сделали. Закрываемся, баррикадируемся. Этот чел перемещается там постоянно. <гас> Куда поехал? Хрен его знает. Ладно, забираем. А, погодите, может быть, мне нужен мусорный мешок. Что? Вон он! Ты что творишь? Ладно, свалил. Фух, что это за... <г hydration> Нет. Это фотка кафешки. Я не могу сейчас ее взять, потому что я не знаю, как мне... Блин. Ладно, пойдемте, найдем что-то, что поможет нам убрать эти столы. Вот, это, наверное, нужно все взять, да? Да, скорее всего. Да. По-любому. По-любому это. Тряпкой. А, вот. Еще последний стол остался. Я не вижу, где он. О, боже мой, да, вот мы. Вот э, фотка нас. Еще один стол остался, но не знаю. 11.27. Короче, следующий день. Мы не до конца прибрались, правда, нам за это влетит, я чувствую. Окей, мы снова здесь, мы снова дома. Идем. Я, блин, опять проспала. Вот, ничего не могу с собой поделать, такой я человек. Итак, что я говорил? Да, день каждый день похож на предыдущий. Вот бы каких-нибудь ярких эмоций. Кстати, этого раньше не было. Каких-нибудь ярких эмоций. Кстати. Кстати говоря. О ты можешь с ребенком с такой скоростью в кадр въезжать? Смотри куда идешь! Ох, мне больно сейчас внутри. Господи, эти молодые в наши дни. Что ты встала? Дай мне пройти, мразота. Какой страшный у тебя ребенок. Вот что, знать ты должна. Страшный ребенок. Все перенапряглось, такая боль. Так, все, поперли отсюда. <laughs> Я испугался больше, чем персонаж. Смотрите, кто-то за мной смотрит. Все, начинается оно, начинается. Пойдемте, какое у нас задание? А, мы взяли это фото с собой. Покажем Симпаю. Симпай? симпай. О, так как ты это делаешь? Почему ты постоянно появляешься и исчезаешь? Что это за фотка? Сегодня твоя первая вечерняя смена. У меня вопрос. Вам не попадались странные клиенты по ночам? Э, ну, иногда да. Просто забей на них, когда они приходят. Э, сфокусируйся на работе. И работы здесь довольно-таки много. Вообще-то, я боюсь, что, возможно, меня преследуют. Ты хочешь, чтобы я поверил, что кто-то интересуется такой, как ты? В таком случае, я просто прилечу тебе на помощь, если что-то такое произойдет. Тут говнина, а? Все, накладем вещи, ага, ваша напряжен, напряжен, напряжен, напряжен. Нахрен я взял с собой эту фотку. Нахрен я взяла. о три близняшки. Здрасте. Извините, я хочу пойти в туалет. Можете заказать мачиато. Окей. Я буду синамон, чурос и чашку кофе, пожалуйста. И добавьте немножко крема туда сливок. Вы... Ты собираешься столько съесть? Неудивительно, что такая толстая. А? Будете платить отдельно? Вместе будем. И я буду мача... Чилапучина. Что? Чилапучина? Ты серьезно? Ты знаешь, как холодно сейчас на улице? Я буду в порядке. А что хочет Мари? Она раз не говорила про макиата? Ты имеешь в виду Чилапучина? Она простудится. Нет, не простудится. Ты знаешь, я буду в порядке, но Мари точно простудится. Ты не слышала, что я сказала до этого? Слышала что? Карамельный макиата. Горячий, пожалуйста. Закрыть. Обслужить. Свалить. Молодцы. А что девушка делает вот там вот в туалете пока? А, все. Кто-то кто пришел, кто-то Спасибо, я тебе... Отплачу, окей. Что чувак? Что стоишь там? Кто-то еще идет? кто то, -то он очень странно спотыкается. Пьяный, что ли? Ты кто такой? Ну, давайте пообщаемся с этим чуваком. Латте, пожалуйста. А, латте, э, это 370 йен с вас. 370 йен, дайте посмотрим. 4, 5, 6... Семь Восемь гребаных часов спустя И сто йен Твою мать, старик Сто йен, 270 йен Я не могу себе этого позволить Что ж, повезет в следующий раз Я заплачу а недостающую сумму Вот он, герой, пришел Я сразу влюбилась в него Такой благородный Но Будь добрым самаритянином Вот что мне всегда говорил мой отец Сейчас на улице холодно, так что согревайся Старичок, хорошо? Для такого, как я... Не парься. Ох, спасибо, господи. И, кстати, вы не видели призраков в последнее время? Нет. А, понятно. Тогда все будет нормально с вами. <с Что? Обожаю эту работу. Что это все значило? Я не знаю. Возможно, это стресс от нищенства. <с> стресс от нищенства, и ты видишь призраков. Бедный парень. Бедный в прямом смысле Поняла, да? А, это реально игра слов Извини Я буду ванильный латто Такой же ванильный, как я Они как будто сросшиеся близнецы Вот вам лата, И все будет у вас зашибато Все, вали отсюда Спасибо Ладно, нормальный парень Никто за мной не смотрит? Да что такое, блин? Какие-то брызги Челки оставили столько мусора Господи Снег пошел Ааа Как прекрасно И последний столик готов что за звук? Чё? О, телек! Кто-то здесь! И что мне с этим делать? Что мне делать с этой информацией? Перевернуть табличку, что мы закрыты! А, не могу. А что это за место такое? Это МакАвта где? Нет? Увидим ли мы его отсюда? Я не вижу его. Что ты от меня хочешь? Игра. И что ты от меня хочешь, чувак? Где он? Где он? Где он? Где он? Где он? За домом? Здесь. Да, это Макафт. Он был же здесь. Но теперь где он? Только сейчас я заметил, что оказывается, можно здесь принимать заказы через машину. Погодите. Записка. Стрёмный текст. Тот день, когда мы впервые встретились. Да. В Она улыбнулась мне, как цветочек. Когда я думаю о ней, мое сердце колотится. Никогда я не чувствовал себя так. Интересно, она улыбается так всем или только мне? Нерзкая мразь. Как же страшно быть девушками. 12.5. Уже за полночь. Что это такое? Яблоко упало. И фотки. Молоко, кофе, банан, отвертка. И что это? Это получается следующий. Звонок. Кто там? Погодите. Я знаю ее лучше. Может быть, после твоей мамы и твоего отца я бы очень был номером один вовремя, что она говорила со мной. Она подняла мой телефон. Это тот да, чувак! Я нашел его телефон в самом начале игры. Она подняла мой телефон и прошла весь путь, чтобы отдать мне. Ему... Я знаю, что она чувствовала точно так же, как и я. Мы влюблены. Сегодня наша годовщина. Что? Мы виделись пару дней назад. Годовщина чего? Ладно. Не знаю. Нам нужно идти. Уже снег. Помните, я просил ярких эмоций? Так вот, мне их не хватает. Где они? Где яркие эмоции? Каждый день одно и то же происходит. Грёбаная работа. Фургон! Я вижу его. Не надо подходить к фургону. Особенно за затонированными стеклами Что за фигня? Почему мы... А? Машина не заводится. Мне придется ехать автобусом. А, черт. Ужас. Вот этим автобусом. Микроавтобусом. Э, как мне к автобусу попасть? Он испортил мою машину. Плохо дело. Автобус сюда. Все, окей, идем. Блин, всякие переулки тут начинаются. Э, как сюда автобус приедет? Очень странная улица. Хорошо. Ждем автобуса. О, мы сели. Мы одни здесь. Он водитель. О, почему мы остановились? Человек. Не торопитесь! Я всего лишь опаздываю на работу. Уже третий раз. Вот когда меня спрашивают, потом. Вы видели что-нибудь необычное? Вся моя жизнь, грёбанная. Ой, а что это? А что ты делаешь? А что ты? Почему ты смотришь на меня? Отвернись, вон туда смотри. Окей. Они всех, вот все под подозрением сейчас. Кто из них пытается меня убить? Я не понимаю, откуда опасность исходит. Ото всех как будто бы сразу. О, а, в ушах. Ты что смотришь? Подожди, стоп. Это он! Это он! Ладно, валим отсюда А зачем я вышла здесь? Какого хрена здесь вышла? Куда мне? Ладно, видимо нужно просто идти А, вот моя кафешка Ну теперь у меня есть хорошая отмазка Я опоздала, потому что автобус А там маньяки Так, симпай сейчас опять появится, да? Очень стрёмным образом ты где? Симпай! Симпай! Симпай! Ты... <с> Что ты делаешь? А? О, господи! Что? Ты напугала меня! Ты на меня пять секунд смотрел, прежде чем испугаться. Ой, и закрылся. Оставь меня в покое, когда я в туалете. Черт возьми! Иди работай! Редко домой побежал такой, метнулся! а все, мне все, теперь вот Макафты начинается. Хорошо, что надо? Что надо? А, вот заказ. Давайте посмотрим а, карамельный макиято. Ой, куча заказов, боже мой. Сразу два бомнила. Бам-бам-бам. Отлично, все, вали, вали, вали. Какие <звёк> <звёк> быстро они здесь водят. О! Давно ты здесь? Погоди, ты, -ты, -ты, -ты, ты давно там? Я тебя не видел. Какая okay. барышня зашла, женщина в красном, роковая О, oh, oh, здравствуйте Я бы хотела зеленый чай, сладое И одну ту вафельку Тоже Отлично, зеленый чай, да, да, да да, Зеленый чай, сладое, вафлю и Это все вкусно Я всегда беру это Рада, что вам это нравится Нет, спасибо вам, что обслуживаете нас Моему сыну тоже это нравится Вы одна? Я вам это передам, если вам хочется Этот браслет с бусинками на котором сказано, оберегающий от зла. Тебе следует его держать при себе. Я купила это в телемагазине. Циркониевый браслет еще надо было захватить там. О нем говорили прекрасные вещи там. Ты веришь в это? Всего лишь за 9900 йен. Ох, все в порядке. У меня таких полно. В наше время очень удобно покупать вещи через телефон. Всего лишь пару раз кнопочки нажать. Фу, метнулись. Оп, отдали. Забирай. Никого нету больше? А, вот он. Браслет. Мой собственный оберег. Все зло больше не прикоснется ко мне своими грязными ручищами. Выкинь нахрен. Садись на это. Сейчас. Добро пожаловать в нашу кофейню. Идите сюда. Сестра, какая вы миленькая. А вы случайно не модель или типа того? Она, она меня тролли, что ли, не понимает? Нет, ничего такого. Какая растрата красоты. Извини, но тебе точно следует воспользоваться своим стилем. Я имею в виду, хочешь, чтобы я тебя представила в нашем офисе? Дай мне свой номер. Это тот чел, все пытается мой номер, да, заполучить такими вот странными способами. А, извини, я не уверена, что я. А... Я понимаю. Мне пофигу, если ты пожалеешь об этом. Я буду. А... Соленую карамель. Мока, пожалуйста. На, забирай. Иди отсюда. Пошла Я в печали. Сколько уже людей попросило мой номер телефона? Все эти люди, они как будто бы играют одну и ту же игру со мной. Которая называется The Closing Shift. <laughs> Нет, в том плане, что они как будто все заодно. Помните детектив? Он случайно не спрашивал нашего телефона? По-моему, он что-то говорил про позвони мне. А, он, наверное, свой просто телефон наставил. Как будто бы чувак, один чувак... Столько людей подкупил, чтобы он зашел без майки. Он зашел без майки к нам вот сюда. Он полностью лысый. Полностью обритый. Что он делает? Он танцует. Он танцует и мне нравится. Мне нравится. Это прекрасный танец, сэр. И давайте я угощу вас кофе. Угощу вас мочой. Ну, моку, точнее. Моку хотите? М? Да, да. Продолжай, продолжай, продолжай. Надеюсь, и не видит. Я отвлекаюсь от работы. А я, блин, отвлекаюсь на такой танец. О, да. О, да. Давай, сделай это, сделай. Повернись, повернись, красавчик. Что, я... Что мне сделать? О, смотрите, этот чел там... О, Нет, он уже не стоит. Но у меня... <смех> Ладно, я шучу. Все отлично. Сегодня так жарко. Там зима, урод. <смех> я буду карамельный, чила, пучина. Да, блин, будешь, конечно. Простите, сэр, но не могли бы, пожалуйста, одеться немножко и перестать выплясывать здесь. А, не, ну, пожалуйста, я тут ненадолго. Попробуем по-жесткому с ним или по попро простенькому Типа, будет плохо, если клиент простудится. Что? Что? Ты беспокоишься за меня? Спасибо. Но сегодня так жарко. Про других клиентов тупо говори, потому что их здесь нету. Но ведь на улице холодно. Да он так знает, ладно, другие клиенты. Нет никого здесь. Верно говоришь, ты слишком умен, слишком хорош. Непростой оппонент. А, эй, так, а, но я чувствую себя некомфортно. А, а ему комфортно, судя по всему. Я не могу отойти. Я не могу ничего сделать, я только наблюдаю за его танцами. Его штаны сейчас порвутся, по-моему. Что я должен сделать? Блин, зря я оберег выкинул, зря. Оберег бы оберег меня от этого точно. По-моему, игра глюканула. Ола-голый мужик заходит внутрь, и в этот раз я решил не выкидывать свой оберег. Надеюсь, это поможет. Хорошо, он танцует, мы общаемся. Возьмем другой вариант, вот этот. Типа, мы его законом сейчас. Девочка, ты знаешь много о законах и так далее, но я парень, верно? Поэтому, если это всего лишь топ, то все будет в порядке. Давайте сразу статью ему кинем. Лицо, совершившее публичный акт. Снимание футболки <смешно> может быть осужден и посажен в тюрьму больше, чем на 6 месяцев. Или штраф, или тысяча лет, а, йен, <смешно> или тысяча лет в тюрьме, в ссылке. Вот что будет с тобой. В таком случае, если я, очень много законных слов, и даже если это не будет считаться публичным нарушением, то уж точно будет считаться сумасшествием, поскольку сейчас зима. Вот если так. Дословно. В таком случае, скорее всего, заподозрит вас в употреблении наркотиков. Я иду домой. О, мы победили. Ай, оберег, оберег. Ух, это все оберег. Ох, пританцовывал так. Оп, все-таки взял свое, гад. Почистить сортир и вытащить мусор. Ах, моя любимая. Туалетную бумагу надо заменить. А как мне ее заменить? Пойдемте на склад, посмотрим там. Оу, мусор! Пам-пам-пам-пам. Все забрать. Не знаю, что насчет туалетной бумаги, но давайте вычистим туалет. Почему это все входит в мои обязанности? не понимаю. Все, туалет чист. Осталось только туалетную бумагу заменить, Которая я не знаю где. Без понятия. Ладно, давайте выкинем мусор просто. ух как ярко стало. Аж слепят. Оп, где-то тут. Вот она. Ай, там не сюда. Что это за дверь такая, интересная? Кто там? Начальник. Все, заменили, заменили. Что это? Погоди. Этого не было никогда здесь. Какого хрена? <смех> Что это такое? И куда ведет этот провод? Я не вижу. Он пропадает. Что за нафиг? Что это такое? А где мой берег? <смех> Пропал. Охренели Мой оберег а, 54 53 а -а -а! Здрасте Мне нужно быстро обслужить его Быстро обслужить Лата, лата, лата, лата, сейчас будет, сейчас не боись, все будет, сэр, сэр, молоко поставить, Евгений, давай соберись, это самый ответственный заказ твоей жизни, самый важный заказ в твоей жизни, быстрее, оп, поставь сюда, сам сатана пришел, мы не должны его расстроить, быстрее поставь сюда, крышечка закрыть, вот так, сэр, стикер приклеить, все, спасибо большое. Сатана номер два! О, боже мой, боже мой, боже мой. Так, быстрее берем. Лата! Это мы, это мы помним, мы это делали много раз. Давай, Евгений, ты уже проходил. Это все быстрее, скорее всего, ставь давай. молоко. Фу, нервничаю, нервничаю. Давай, быстрее молоко кипись. Кипись, кипятись, не кипятись, Евгений. Все будет хорошо. Так, крышкой закрыть сначала. Вот так сделаем. секрет, прикрепил. Все, спасибо большое, до свидания. Кто ты? Еще один сатанист. О, боже мой. Так, опять лата. Опять лата. Он, он сейчас. А надо делать. Окей. Вас... В любой непонятной ситуации продолжает делать латте. Нет, не соевое, не соевое. Обычное молоко. Мы ни разу соевое молоко не применяли еще. Все, как бы мы сделали заказ. Вот ваш заказ, ну немножко задержала заказ, но ну, извините. Минус один, минус один. Что я должен сделать? Я понял, что здесь не любят соевое молоко. Соевым молоком я буду отбиваться. Надо забрать все вещи, которых нет. Твою мать. Это я влип. А, включить. Хрен. Боже мой! Меня заперли! Ифт. Нет? нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста, нет. Откройте. Блин, давайте подумаем. Что-то здесь есть, за что-то мы должны здесь ухватиться. Я что-то должен сделать, я проиграл. Что же мне делать-то теперь? Нереально, я все, я запер здесь. Это был сон! О боже, мой, это всего лишь кошмарный сон. Ох, хорошо, что не конец игры. Я бы был немножко так, знаете, разочарован, если бы это была бы концовка. Потому что это не так страшно было, как все остальное 12-17. Боже мой, игра продолжается. Я уже не знаю, чего от нее ждать. Оу, это мы. Кто-то за нами наблюдает. Я себя теперь чувствую, сталкером. Вот так выглядит сталки, наверное. Так, погоди, это что такое? Что это было сейчас? Что это было сейчас? Ладно, идем. А уже лето, да, наверное? О, кто то снег не убирает, или это снег уже такой подтаивает немножко? Походу подтаивает, или его просто еще больше стало? А моя машина? Она работает? Я ее починил? Я ее починил. Фух. Хорошо. Что снова у нас здесь? В этой кафешке. Какие дела? Наверное, опять положить наши вещи? Нет. Не класть наши вещи. Что? Что притуль? Сэр, детектив, мои подозрения сказались правдой. Я рад, что вы со мной связались. Звонить в полицию не поможет. Все, чем они занимаются, это просто. ...задвигает дела в долгий ящик, чтобы уменьшить себе работу. Вот почему есть такие люди, как я. Я смотрю здесь и посмотрю, может быть, я что-нибудь смогу найти. Окей, клиенты новые. Я не стал телефон даже класть в шкаф. И симпай нету. О, телефон здесь. Молко соленой и, и Такая вкусная здесь. Я думаю, тебе понравится это симпай. Хорошо, я попробую тогда. Одна мока с соленой карамелью. Я буду темную моку чип чип чап чипу чиполину. А Суми, ты не будешь э, моку с соленой карамелью? Да, я хочу попробовать что-нибудь новенькое сегодня. Я уже тем более одну пила сегодня. Понятно. Но чила пучина в такой день... Ты такая молодая, потому что она вкусная. Как вы будете оплачивать ваш счет? А, сегодня что, день с фотосъемки или типа того? А кафешки будут печатать в газете? А, нет, я так не думаю, а что? Что? Но я видела кого-то снаружи, делающего снимки. А? Он делал фотки этого заведения? Ммм, да, заведение и в основном вас. Черт, тебе следовало накраситься. О чем ты говоришь? Извини, мы будем платить вместе. А, напитки за мой счет. Что ты? Ты уверена? Спасибо большое, Симпа. Я сегодня в хорошем настроении. Да, последнее время. Мой сын был замкнут, но теперь последнее время в хорошем настроении. И поэтому пошел в школу. Твой сын в средней школе, так? Да. Надеюсь, его там не будут булить. У меня не очень хорошая память о тех временах. Окей. Этот урод, который фоткает, он здесь. Он где-то тут рядом. Продолжает снимать меня. Че, наклеиваем? Бери. Так. Закрыть. Отдать. Все. Прощай. Просто уперли со скоростью света. Ну давай, кто теперь зайдет? О, нет, фургон. Какая-то женщина. О, это та женщина с ребенком. Без ребенка. Где ваш ребенок, мэм? Ладно, пообщаемся с ней? Нет, видимо, нет. Да ей богу. Поставили быстро, самое быстрое обслуживание в мире. Какой красивый малыш у вас, пусть растет большим. Люди становятся все более загадочными. Почему эта женщина приехала на таком фургоне стрёмном? Это как-то не свойственно, да? Хотя свойственно женщине, которая думает, что она таскает ребенка. И гоняется такой скорости. Так, никого нету там, надеюсь? Никого нету, окей. Так, ты у нас что за чучело пришло? Дверь даже сама закрылась, не хотят тебя впускать. Ты не понимаешь намеков, да? Ну ладно, иди сюда. Иди сюда. Иди, иди. Ну-ка, давай, расскажи, что у тебя там стряслось. Хм, странно. Мэм? О, извините. Дайте мне как обычно. Э, в смысле, как обычно? Я думаешь, я тебя знаю? Я тебя первый раз вижу. Соленая карамель мока. Потом, что там еще? Карамельный Макиато. Знаете, обычный день. Ничего такого прям сверхъестественного не происходит. Эй. Вот только я ляпнул. Вычините антенну. У этого заведения в такой час? Антенна? Нет, мэм. А что? Я видела кого-то на крыше. Что? Там не должно быть никого на крыше. Может быть, это тот детектив? Мне нужно пойти проверить. Может быть, это просто мое воображение. В общем, спасибо за напиток. Все? Что мне делать? Мне надо выйти на улицу. Но я не могу быть и здесь. Охренели, пугать меня так... Используйте крышу. Ой. И лестницу. Лестница. А значит, зачем мне лезть именно на крышу? Я не могу просто посмотреть издалека. А как мне залезть? Куда поставить? Лестницу что ли? Лестницу как-нибудь что ли? Что? Никуда не ставится, что... Это стой какой-то! Лестницу что ли? Лестницу как-нибудь что ли? что никуда не ставится, что-то Лестницу что ли? Лестницу как-нибудь что ли? Что не ставится, что-то стой какой-то... Ступе круто. Ступе круто. Ступе круто. Куда мне ставить ее? А, вот сюда. Есть. Блин, теперь надо забраться. Да, забраться. <сесс> Санта пролез к нам или что? А, <сесс> никого нету или что? Никого нету. Разве что... Спуститься, да? Почему нет? В ту комнату самую, которая была все время закрыта. Откуда вылез сатана? Где я? Оп. Молоко. О! Этот чел, преследователь, все это время жил здесь, в подсобке. Мне нужно закрыть это заведение. Быстро. Что -что? Это что? Фотографии меня? Стоп, быстро! Так, а, да, разблокировать дверь. Где я? Где я? Где я? А? Где? Закрыть! Как закрыть? А как мне? Как мне закрыть? А, что это значит? Что я должен сделать? Что это за хрень такая? А, типа я должна, должна все забрать? Типа я что, напоследок все решил остылить себе домой? Или что это? Что я делаю? Или это не нужно делать то, что я сейчас делаю? А, вот забрать деньги, да, все. Все, текаем, ребят. Ням-ням-ням-ням, все забрать. Не надо забирать, нет? Что значит закрыть? Вообще, что это такое? Что это за фигня? Сканер продуктов, ладно, просканируем? О, я забрал все продукты, надо было просканировать их. Блин, чертова, пересменка. Я же забрал все продукты. Ладно, видимо, их надо забрать. Что еще надо просканировать? О, я не знаю, что надо еще сделать. Ну, может быть, вот это? А, деньги, деньги положить. Пересчитай бабки. И... Все, все, все, все просчитано, отлично. Эх, ты грязный ублюдок, грязный ублюдок, он здесь, он бил бы молоко. Что еще? Что я должна сделать еще? Давайте все выкинем. А, вот, я все выкинул. Правильно делаю, правильно. Смотрите, 15... Осталось последнее что -то сделать. Что-то еще, что-то еще, что-то еще, закрыть. А, вот, не выкинул. Оп. Так, да, и переверните табличку, наконец-таки. Все, перевернул. Мы закрыты. Блин! Закрыть? Что мне нужно сделать? Вон моя машина стоит. У меня есть! Мой телефон! Мой телефон! Где мой телефон? Имеет! Имеет прямо здесь, прямо у вас на глазах! Не, не смотрите, дети, в кровь, в кровь! Это я просрал. Окей, я перевернул табличку, все. Что ты хочешь от меня? Какой мерзкий. Дверь нельзя открывать, разумеется. Разумеется, нельзя. Но что нужно сделать? Что, что, что, что? Ооо, это очень плохо, это очень плохо. Смотрим в камеру. Нету. О! Мама. Давайте придумаем, что можно сделать. Чем мы можем отбиваться. А куда машина делась? Так, все, отсюда нельзя выйти. Ну, так понимаю, нам только, только сюда и надо. Швабры будем отбиваться. Всем будем отбиваться. Где швабра моя? Вот. Мразь. Здесь есть что-нибудь? Блин, нельзя наверх. Есть! Ага! Крестовая отвертка. Блин, надеюсь, у него крестовые болты. Иначе я не смогу открутить ему голову. Давай! Так я же это, вроде как, ткнул ему. Меня еще никогда не насиловали в игре, я так скажу вам. А здесь целые два раза. Что я должен сделать с этой отверткой, гребаной? Где-то точно нужно открутить. По нему невозможно ударить. Так. Вентиляция! Точно! Оп! Откручиваем! Как долго? Занято! Тихо! Я здесь обзираюсь! Блин, так стрёмно это! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Давай! Ну! Ну, пожалуйста, выживи! О! Ключ! Что моей машины? А моя машина? Вон она Где ну там? Как страшно, блин Как страшно быть мной Скорей! Давай! Там вообще была опция подождать Кто бы выбрал эту опцию? Скорей Сейчас он на капот прыгнет Давай разворачивайся Что начинается, блин? Что? А, мы уехали? Вот он. все это время был там. Ты только сейчас решила посмотреть. посмотреть. А... Еще раз? Я должен был что-то сделать? Погодите, можно использовать лестницу еще. Для чего? Лестница. О, лестница сюда. Смотрите, тут. Да, да, вылезти, вылезти. Мы на крышу сейчас вылетим. Погодите. Кирпич. О, мы можем сбросить кирпич этому уроду на голову. Оу. Кто-то уже скинул кирпич. Это <laughs> детектив, бедный детективушка. <смех> Вон он стоит, ждет. Ну все. Ты подохнешь. Он не подох. А, вот. <смех> <смех> Ни хрена себе, кирпич огромный. Так вот как надо было победить. Все, подергался, похлюпал и сдох. Я убил человека. Когда я поднимал этот кирпич, человек смотрел прямо на меня. Нет, не смотрел. Если бы я не уронил его, он бы точно бы как-то пробрался ко мне и убил бы меня. Он выглядел устрашающе. Я даже его не знаю. Зачем он? У меня не было выбора. Я не хотел убивать его. Я была так напугана. Я побежала в полицию и рассказала им все, что произошло. Потом полиция отвезла меня обратно на место преступления. И потом... Того человека больше там не было. Там никого не было. Полиция отвезла меня домой и... Попросила оставить... А все за ними чтобы они дальше и расследовали все это было окончено я устала от этого всего и хотелось просто отдохнуть дома чувак не сдох новости это про того чувака да что не так с моим телеком? кабель странно себя ведет опять мне нужно позвонить владельцу кофе погодите игра продолжается так о чем эта игра где мой телефон Что? На балконе? Где-то внизу Мы сейчас спустимся и нас убьют, да? В этом весь прикол Прикол как бы в том, что если маньяк захочет нас убить, он это сделает в любом случае. Стоп, в эту сторону. Вот он. О, прям рядом с фургоном. Как здорово. Где моя машина, кстати? Алло? Алло? отвертка все еще со мной я ее сохранила на память а что теперь нам надо а -а так мне нужно туда идти сейчас а куда же нужно идти может быть нужно идти домой как мой телефон оказался там я уже не понимаю чего ждать где где все а, вот а, -а черт это как сцена. О нет. <связывая> <связывая> <связывая> нет, он убил меня все-таки. Все, это конец. Прекрасно. Это было интересно. Немножко затянуто. Но это было круто. Больше таких игр хочется, прям гораздо больше, чтобы ты все время не знал. То есть нету закона жанра, грубо говоря, здесь. Если гарантирую, что тебе будет некомфортно, ну и конце, скорее всего в конце тебя убьют. Вот, единственное, что из, по канону идет А так, в целом, ты не понимаешь, что, что будет происходить в игре, это прикольно. Давайте скипнем титры, если это возможно. Если нет, то давайте посмотрим, будет ли что-то в конце. Никакой сцены после титров не оказалось. А значит, друзья, теперь черед за вами а, меня порадовать, как порадовала игра. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. И всем вам, друзья, спасибо огромное, что остаетесь со мной на протяжении всех этих прекрасных лет. С вами был Юджин и всем... ПЯТЬ!